Там в красивом месте который называется ресторан мумарой находится на сильвер-лейк недалеко от золотого буда аквапарка рамаяна ресторан сейчас закрыт но мы собственно не в ресторан приехали нам нужно поснимать немножко а, девчонок для чего для Рекламы их выбрали модели джинсовой компании ли она сегодня модели что такое солнышко яркое ну ладно, сейчас быстренько пофотографируемся, зато дождика нет, потому что мы сюда подъезжали, прям вот какие-то тучи, тучи было, даже капало немножко. Вся эта местность возле горы Золотым будой. Она похожа на такую мини-Италию, потому что все рестораны, все постройки, все здесь в итальянском стиле, в европейском. Очень красивое. конечно, столько зелени, столько красивых насаждений. И все это еще продолжается. Строительство продолжается. Вот как раз сейчас мы на этой большой поляне. Она принадлежит ресторану, но дальше... Что-то будет еще какая-то зона, потому что видно, что э, строят много домов, озеро, мост, там лебеди раньше плавали. По-моему, то сейчас они тоже там плавают. В общем, очень такое красивое местечко. Можно сюда приехать просто погулять, как мы это часто делаем. Можно в ресторане посидеть. Здесь есть пешеходные велодорожки рядышком. Очень-очень красиво все здесь вокруг. Смотрите, вот так выглядит просто парковка. Сюда выходят кондиционеры и вытяжки с кухни. И сейчас на этой парковке стоит аромат жареной рыбы. Это все натуральная зелень. Настоящие цветы, кипарисы. Какая красота, да? Все еще продолжаем работать. Девчонки уже переоделись. Второй набор одежды. И хочу показать вам уникальность всех тайских проектов. Вот, ну, казалось бы, все замечательно. Все такое красивое. Все в одном стиле. За исключением... Спайдермена. Железный человек. Кто это? Капитан Америка. Ну, почему вообще? Почему это здесь? Но самое необычное не только в том, что здесь, в итальянском квартале, висит спайдермен. Висит он над кафе. Кафе-мороженое. Казалось бы, ничего удивительного. Просто кафе-мороженое. Но посмотрите, как все здесь. Гламурно, дорого-богато. Огромные яркие кресла с бриллиантами. Прям вообще красота. Роскошь. Здесь можно съесть мороженка, отдохнуть, даже если вы не хотите в ресторане обедать, то охладиться можно здесь. И еще один день во влог, и мы сегодня в море. Пригласили нас друзья, точнее не нас, а детей наших на день рождения. Да, на день рождения маленькой девочки, которую зовут Лиза, ей исполнилось 5 лет. Это дочка Ольги Алексея Занятины. И мы все вместе на большом классном катамаране идем куда-то поближе к островам, встанем там на отдыхать, купаться. да. Капитан сейчас станет где-нибудь под прикрытием острова, под прикрытием от ветра, чтобы сильно не дуло, не было волны, чтобы спокойненько так на гладенькой водичке стоять и отдыхать. Встали мы у южной части острова Калан напротив пляжа Нуал или Манки Бич. И все побежали купаться. Да, я на первое. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт «Потай нижняя плачемпиона Геол»! Злато у нас тоже оператор немножко снимает сама. Молодец, спасибо, зайка. Все, мы плывем обратно, сейчас выходим. Да, я она тоже кружочек сделала. Другие дети тоже хотят плавать. На лодке. Понравилось? Да. Yeah. Ну, день у нас подошел к концу, подходим, а мы подходим к Паттайе. Я уже там не стал сильно отвлекаться от детского дня рождения. С девочками нужно было поплавать, ну и вообще провести время больше удовольствия детей, но так или иначе, все закончилось. Мы уже потемну возвращаемся в Патаю. И сейчас будет самый главный квест выйти в темноте, как-то сойти на берег на пляже Вангамат. Ну что ж, у нас в Паттайе очередной дождик, затяжной, который грозит нам а, превратиться в очередной потоп. Ну, мы же не будем снимать про очередной потоп, да? А если будут каждую неделю топить, что? Каждую неделю про потоп? Не, не будем про потоп. Ну, в общем, мы показали, как может быть, и это... Самое обидное то, что и простое видео не поснимаешь, и в прямые эфиры мы ходим под дождем, и вся неделя такая. Ну да. Никакого разнообразия. Ну да, кстати, они мешают нам проводить эфиры тоже. О, очередная лужа, ё-моё, форсировать? Что, полицейский показывают байкеру, говорит, туда вправо прижимайся и проедешь. Ну, смотри, ну раз все проехали, и мы тоже проедем, да, я думаю, надеюсь. Давай попробуем. Тут это, тут откос дороги такой влево туда, да. Там лужа с той стороны прямо тут пар заходит, а здесь дорога поднята. Единственное, что нам быстро нельзя, у нас это там днище дырявое будет брызгать внутрь автомобиля под капот да там. О, смотри, бумер утонувший. Он проезжали в ту сторону, он тут стоял его вытаскивали. Утонул в такой небольшой луже. Вот почему? И это, кстати, не Гонял, первый наверное, раз. Да? наверное, ну, Может, да. Может, на скорости влетел в лужу и получил... Вот у нас был случай, кстати, вот мы на прошлый потоп, да? Да, встретили. на прошлый потопе я тоже... Тоже был утонувший бумер. И 10 лет назад у нашего знакомого был тоже вот, что-то такого, типа такого бумера было. И он тоже достаточно небольшой лужу утопил его в потое. Сказал, что двигатель прям, да? Там... Да, он получил гидроудар двигателя. Тут попала вода, и движок клинанул, у него движок меняли. Да. Там что-то бешеных денег это все стоило. Возможно, у таких бумеров проблема какая-то. Короче, если у вас вот такие вот бумеры, как вы проехали. Не приезжайте на них в подаю. Да, нет, не влетайте на них в лужу, а то вот как-то это тенденция, да? Третий. Третий на нашей памяти. Ой, опять же такое. Еще раз извини, я не специально, я вам серьезно говорю. Просто не за что закрепить. Вот. А так чисто стоит камера. Здесь они а в соседней? Ну не знаю, это как-то более открытое. Че? Windows 2000, да? No. Охренеть. Здесь I need one set, two set, two set. Мы остановились в небольшой типографии, точнее, это печатная просто. Да? Ну, распечатанная. да, тут не совсем типография. Находится напротив ночного рынка Типросид. Мы распечатываем учебники детям, потому что к девочкам приходит учительница, и она попросила распечатать рабочие тетради. Мы скачали с интернета и вот пришли распечатывать, здесь самое дешевое место. Ну, то есть к вопросу, где и как учатся наши дети, которые вы регулярно сдаете, Наши дети учатся онлайн с репетиторами и, само собой, нужно распечатывать различные материалы, учебные пособия. Некоторые мы покупаем учебники, ну а некоторые, вот допустим, так, тетради рабочие называются, Рабочие тетради, да? прописи, да, девочки. Вот они, они, их уже непосредственно распечатываем. Здоровья! Ну, в общем, один на учебника входится примерно 80 батов. То есть это примерно 200 рублей. Мне кажется, это дешево. Ну, понятно, что это не Рабочая цветной. Рабочая тетрадь, не учебник. А, ну, разве формат учебника такой же толстенький. рабочий тетрадь даже дешевле выходит. Вон там наша кучка печатается. Приходишь, я приглашаю присесть вот за этот допотопный компьютер Fujitsu, у которого даже есть DVD-ROOM и floppy диск Своя флешка на борту Windows 2000. Садишься и распечатываешь, 268. Нормально, быстренько распечатали, хорошие у них офисные принтеры, 5 штук компании Xerox, 2 Samsung. Сколько страниц там? Три книги распечатала, да? Я распечатала прописи в двух экземплярах, рабочую тетрадь в двух экземплярах и один учебник. В общем, 5, 5 комплектов распечатала на 260 бат. И 4 минуты ожидания. Да. Вообще, летать никуда не надо. Флешечку не забудь. Сейчас. С помощью на вирусы ее просканировать. А то будешь пихать в домашние компьютеры после этих вот общественных. Can you make? скрепочку бесплатную выпросила, С да? Степлером пробить называется МЕГ. МЕГ. Mm, Can you, Can you И показать пальцами, Да. да. Субтитры Счастье-то какое, палку нашли! дорогие мои вот свершился тот день когда мы пошли за новым телефоном для наших стримов и это центр фестиваль студия 7 официальный реселлер продукции даже премиум реселлер написано продукции apple погнали ну что вот он 13 pro вот он 512 и вот, вот цена 50 90, 50 90 ну 51 тысяча грубо говоря как и на официальном сайте Все залапали пальцами? 100. Это просто. Это не про. Ну, про видишь? А вот, у них оп... разные цвета. Обзорка да, дополнительная. цветовые цветовой. Нет, цвета... Да, тоже разные. Да, тоже разные. Это такого же размера как твой. А ты свой достань. Ну, свой больше. Это но зато у него экран больше, да? Это видишь? Экран даже все равно больше получается. Он это как самый первый наш iPhone ребристенький есть такой помнишь да. какой у нас был первый Пятый. пятый вот, правда он маленький совсем меньше Does этого да так ну чё кто нам продаст телефон здесь мой табелл я по я какой тебе колор нужен волк Скоро в магазине, да, где товар сам себя продает? Ну? Я себе просто подошел к вам, какой золотой. Сейчас дам. В фокусе Мы не можем продавать только Я не я не могу продавать только Apple, Да. Я не могу Apple. No, you apple reseller, right? Yes. Is not political apple sell anything else and not including the box. Uh, I cannot sell only the. I hear you, I hear you, but I need one. Yeah, uh, so many rules. Okay, can I? Yeah. Where is information about this? If you cannot sell by this price, where is information about this? You public that information. Yeah, yeah that final. Я вижу этот модель. Вы имеете этот модель. Я хочу купить эту цену. Телефон офиса. 003. 003. 003. 027. 027. 027. 027. 027. 027. 027. 027. Окей, Окей, Понимаешь, <плес> система, а я что, не могу просто коробку забрать. окей. окей, thank Спасибо. Слушай, как-то как-то непривычно. Обычно, когда мы выходим из Apple, я так говорю, ну на, а это вроде как не <плес> же. Я можешь крепко держать. Ты можешь крепко держать, да. Все, просто это. Но если. если Яблочный все... человек это я, да? Яблочный человек это ты. Если усесть, что мы обычно тебе все покупаем, то а сейчас покупка для совместного использования это мое первое яблоко. Да. Да. Да. да. Окей, все, теперь его надо это. Настроить и в Стримчанский. И Обмыть. А, да, точно, нужно его сбрызнуть. Для тех, кто недавно подписался на наш канал и, возможно, это вот первое видео, которое вы смотрите, чтобы с нами познакомиться, рассказываем. Это не просто очередная покупка. Это телефон, который мы купили для проведения прямых эфиров на нашем втором канале, который называется «Тайландс в прямом эфире». Зайдите сюда, посмотрите. Теперь там будут эфиры вот с этого нового телефона. А помогли нам его приобрести наши подписчики, которые скидывали донаты. Мы всех очень-очень благодарим и рады новым подписчикам присоединяйтесь к нашим прогулкам по Паттайе. Всем спасибо и увидимся в наших прямых эфирах.